Доброго здравия, уважаемые друзья! Прекрасная новость появилась недавно. В Рой-клубе появился Рой-помощник, с помощью которого вы можете регистрировать людей, и он вам будет оказывать помощь в, в том, чтобы люди, людям легче было разбираться в особенностях и функционале Рой-клуба. Для того, чтобы начать работу, переходим вот по этой ссылке. Так, здесь у меня уже вход выполнен. Сейчас я нажму «Выход». «Выйти». Вот у вас будет вот такая вот форма. Вы нажимаете «Регистрация». Вводите свой логин. Например, как в Телеграме, в почте, в в Инстаграме, ВКонтакте, то есть удобный логин английскими буквами, ник. Назначаете пароль, 8 символов от 8 символов и одна буква должна быть большая, хотя бы. Иначе он вам будет писать, что пароль не подходит, он не, неправильный, он короткий. То есть вы здесь назначаете пароль и логин в Телеграм. И нажимаете «Зарегистрироваться». Все, я нажимаю «Войти» снова, а вот «Войти». И ввожу свой логин и пароль. И нажимаю «Войти». Так, здесь «Статистика». Я недавно зарегистрировался. Выбираем, значит, вот вы только зарегистрировались, вошли. Нажимаете «Настройки». Чуть-чуть вниз крутите. Вот здесь вводите свое... Свои имя, фамилию, телефон, телеграм, инстаграм, там если пользуетесь, вконтакте. То есть логины, без всяких ссылок, просто логины. Вводите те социальные сети, которыми вы пользуетесь, то есть по которым к вам люди обратятся и вы ответите. И нажимаете сохранить, зеленая кнопка сохранить. Потом здесь вы вводите реферальный номер в Рой-клубе. Это последние 4, 5, 6 цифр в реферальной ссылке. То есть у кого-то они 4 цифры, у кого-то 5, у кого-то 6. То есть все цифры, которые в конце реферальной ссылки, вы их копируете и вводите. И нажимаете «Сохранить». И таким образом... У вас будет уже система привязана к вашей реферальной ссылке. И вот сейчас нажмем на одну из них, вот где мой логин нарисован вот эту. И вот как она будет выглядеть. Добро пожаловать в Рой Клуб. И вот здесь вот можно посмотреть, покрутить, что такое Рой Клуб, какие задачи. Вот, допустим, я хочу начать зарабатывать. Нажимаю на кнопку «Добро пожаловать в Ройклуб». Здесь будет написано ваше имя, и к вам будут люди обращаться. Вот ваш номер регистрационный. Реферальная ссылка. Все, вот здесь вот регистрация, открыть Telegram, откроется. Вот такая система. Все подробно, видео, то есть Рой помощник. Благодарю за внимание. Если видео стало вам полезным, нажимайте нравится, поделиться. Всех благ.